Пересыпая дней песок в ладонях, Анализируя ошибки и победы, Живя в депрессиях, заботах и погонях, Недели пролетающие среды, С тоскою пряча ранние седины, Зализывая раны и погрешности, Ты зависаешь в лапах паутины, Скрывая возраст, недостатки внешности. И заполняя словом мониторы В мечтах туманишь сердце интернета И виртуального пространства и простора Где прячется волшебная планета И сети приходят людиники Отбросив маски, открывают душу а Рассказами о спелой землянике И выворачивая глубину наружу Не открываешь сердце для объятия, Друзьям из интернета по перу, Проходишь откровенности распятия, опаской недоверчивой добру, Под звуки флейты и печальной скрипки. Ты растворяясь медленно в эфире, Всем ником шлешь приветы и улыбки, Ты Пропадаешь в этом новом мире. В новом мире пропадаешь ты сейчас